Вот это не забудьте исправить каталаймилое разное зазор разный вот а так в принципе нормально да пойдет только по словам надо выходится как бы постараться не знаю как это у вас получится конечно но это надо постараться потому что уже Все плюс-минус так как надо. Пойду гляну еще этот. Гусянку. Ну вторая, это она быстро же пойдет, да? Ну, это же сейчас уже нюансы под это. Конечно. Подделаете. А здесь на 10, да, болты? А что да. не на 8? По мне слабо будет на 8. А, а они же у них будет. этот. А... Как она называется? Эфициант прочности? Да, достаточный.